Oh, oh, oh, oh, Что нужно и я все найду Но нужна, и я все. Ты вряд ли помшь, я готова на все.